Теперь же исправив вместо change changed, вставим недостающую букву D, попробуем сделать так, чтобы наши обработчики что-либо делали. Ну, первое и самое простое, что можно сделать, это сделать так, чтобы при изменении текста в каком-либо из текстовых полей, этот текст появлялся бы на нашем фрейме. Ну, хотя бы при помощи метода drawString, который у нас есть в методе pointComponent. Поэтому сделаем таким образом. Щелкнем здесь на клавишу Enter и далее напишем таким образом. S1 равняется... И далее пусть строка S1 отслеживает, что будет происходить, например, в первом из этих текстовых полей. Для этого напишем таким образом, текст1, и далее надо воспользоваться его методом getText. Далее скобки, точка, запятой. Аналогичную строчку напишем во втором нашем обработчике, который обрабатывает removeUpdate. Для этого выделим эту строку, правая кнопка мыши, копия, вставим сюда правая кнопка мыши, paste. Единственное, вместо S1 напишем S2, для того, чтобы мы могли по отдельности смотреть, что будет происходить при вводе символа и при его удалении. Теперь же что-то аналогичное введем и для третьего обработчика, обработчика изменения ввода текста. Для этого встанем сюда, правая кнопка мыши и опять paste. Вместо S2 введем здесь переменную S3. Причем на этот раз воспользуемся методом prim из нашего строкового представления getText для того, чтобы отбрасывались первые и последние, ничего не значащие пробелы из нашей строки ввода. Поэтому напишем таким образом. Точка, прим, и далее скобки. для того, чтобы мы, тем не менее, могли видеть, правда ли отбросились пробелы, впереди и сзади этого текста введем, например, скобки. Поместим этот текст внутрь скобок. Поэтому напишем таким образом. Плюс, кавычки, закрывающаяся скобка, Далее кавычки, и впереди ведем открывающуюся скобку, аналогичным образом. Теперь же нам необходимо, конечно, зарегистрировать наш объект типа MyListener, который мы обязательно должны создать в качестве слушателя для текстового поля текст 1 Поэтому щелкнем здесь на клавишу Enter и напишем таким образом. Наш объект Text1, точка, и далее его метод AddDocumentListener. Ну и конечно же в качестве слушателя нам нужно создать новый объект типа MyListener. Напишем new и далее myListener. Закрыть скобку, точка запятой. Тут конечно же необходимо еще две скобки. Теперь надо отметить то, для того чтобы это все у нас корректно работало, нам придется написать еще один импорт. Для этого сдвинемся при помощи ползунка выше и нам понадобится из пакета swing его пакет event. Поэтому напишем таким образом. Введем здесь enter, далее import, далее javax.swing. Event, точка звездочка, точка с запятой. Теперь мы нашими слушателями можем пользоваться вполне на законных основаниях. А сдвинемся теперь при помощи ползунка ниже и, во-первых, учтем, что в текст 1 мы можем добавить add listener не к текст 1, а к его полю getDocument. Поэтому так и напишем get document, далее скобки. Теперь, конечно же, необходимо позаботиться о том, чтобы вот эти три строки S1, S2 и S3 у нас отображались на нашем фрейме. Для этого напишем таким образом. Вместо этих кавычек и текста напишем здесь S1, а вместо 55, 55 возьмем другое место. Пусть по X будет, например, 33 единицы, а по Y будет не 55, а больше, например, 77. Далее скопируем эту строку, выделим ее, правая кнопка мыши, копи, встанем сюда. Правая кнопка мыши – Paste. Еще раз ставим. Правая кнопка мыши – Paste. Выведем во второй такой строке S2, в третьей S3 и сдвинем все это вниз. Каждый раз при вводе. Ну, например, после 77 пусть будет 99, на 20 с хвостиком. И далее пусть будет 122. Ну и, конечно же, каждый раз, когда мы изменяем наш текст, нам придется вводить метод Repaint для того, чтобы вот эти текстовые поля появлялись на нашем фрейме. Поэтому напишем так, Repine, то же самое в втором обработчике и то же самое в третьем. Запустим теперь наше приложение и посмотрим, как это все работает. Для этого Tools, далее Compile Java, опять Tools, Run Java Application, запустим наше приложение. Вот как мы видим, оно у нас запустилось. Попробуем теперь ввести какой-либо текст. Как мы видим, как только мы вводим буквы в наше текстовое поле, это сразу же отображается внизу, в этой строке. А если мы сейчас попробуем что-либо удалить, то сразу же вот эти удаления отображаются на второй строке вывода. Причем надо сказать, что при удалении изменяется только вторая строка. Первая остается без изменения, а при вводе в наш текст какой-либо букву в нашу строку изменяется и вызывается первый обработчик, вызывая перерисовку в первой строке. И в этом случае не меняется вторая. Причем надо сказать, что третья строка, которая у нас здесь была, как строка, отслеживающая change update, не вызывается ни разу. Дело в том, что она используется только для изменения достаточно сложных документов. И поэтому закроем пока это приложение. Закроем и консольное окно тоже. И для того, чтобы и третья наша строка, тем не менее, работала, введем ее внутрь первых двух обработчиков. Третья пока оставим без функции, так сказать... Поэтому выделим вот эту строку, правая кнопка мыши, копи, ставим ее здесь. Правая кнопка мыши, Paste. Далее, конечно, в конце точка с запятой. И то же самое сделаем вот в этом следующем обработчике. Щелкнем здесь на клавишу Enter, далее ставим эту строку. Правая кнопка мыши, Paste, точка с запятой. Ну, а эту строчку можем целиком удалить, поскольку она все равно ничего не делает. Запустим теперь опять наше приложение и посмотрим, что у нас получилось. Для этого «Tools», далее «Compile Java», теперь опять «Tools», «Run Java Application», и вот появилось наше приложение. Попробуем сейчас ввести здесь какие-либо буквы. Как мы видим, первая и третья наша строка, так сказать, аккуратно отслеживает то, что мы вводим. А если мы начнем удалять, то, как мы видим, это уже отслеживает второй обработчик вместе с третьей строкой. Вот эта третья строка выполняется все время. Вводим или удаляем, или что бы мы ни делали с нашим текстом, а вот эти две строки меняются только в том случае, соответственно, если мы вводим или удаляем какой-либо символ. А теперь же попробуем ввести в, наше, в начале нашего текста пробелы и в конце тоже. Как мы видим, вот этих пробелов влияет на вот эту строку. А эта строка остается тем не менее без изменения, поскольку она первые и последние пробелы, которые находятся внутри нашего текста, аккуратно обрезает. Закроем теперь наше приложение. Закроем вот это консольное окно тоже. И вот мы опять в нашем текстовом редакторе. Сделаем теперь так, чтобы при изменении текста в первом из наших полей для ввода, этот текст соответствующим образом отображался бы во втором из них. Для этого встанем вот здесь, щелкнем на клавишу Enter и далее напишем таким образом. текст 2 точка", На этот раз воспользуемся его методом setText. Далее скобка и далее введем здесь текст из первого нашего поля для ввода. Причем поместим все это дело в кавычки. Для этого напишем таким образом. Кавычки, внутри которых ведем символ обратного деления с кавычками. Далее плюс. Теперь текст, который у нас находится в первом поле. Это у нас текст 1 get-текст. Так и напишем текст get текст Скобки и опять кавычки. Для этого плюс и вот эту конструкцию нам нужно написать еще раз: кавычки, обратный знак деления и два раза кавычки. Закрыть скобку. с запятой. Эту же строку введем во второй обработчик RemoveUpdate. Для этого скопируем вот эту строчку, выделим ее, правая кнопка мыши и копия. Встанем вот сюда, опять правая кнопка мыши, Paste. Теперь же скомпилируем наше приложение, запустим и посмотрим, что у нас получилось. Для этого Tools, далее Compile Java, компиляция прошла успешно. Далее Tools, Run Java Application. Запустим наше приложение. Вот оно появилось перед нами. И теперь попробуем здесь вводить какой-либо текст. И как можно видеть, мгновенно все, что мы тут вводим, появляется во втором нашем текстовом поле. Попробуем его отредактировать, что-либо удалим, и что-либо добавим. Как мы видим, все наше приложение работает так, как мы и задумали. Если же мы будем изменять второе текстовое поле, то это ни на что не влияет. Его изменения никак не отображаются на всех остальных элементах нашего фрейма. А если мы опять вернемся к первому полю и хоть что-нибудь в нем введем, то сразу же все это отображается опять-таки в соответствующих полях нашего фрейма. Закроем теперь наше приложение, закроем вот это консольное окно тоже. И вот мы опять попали в наш текстовый редактор.